Как-то раз я пошел гулять в лес. Времени было часов девять вечера. Лето, жаркий день. Моя дача находилась в каких-то ста метрах от него. В самом лесу было мрачно и атмосфера как бы давила. Сгущались сумерки, но я не раз так гулял. Да и тропа выучена мной вдоль и поперек. Но я заметил, как пройдя мимо огромной темной елки, что потерялся. Я попытался держать себя в руках, но паника охватывала меня все сильнее. Казалось, что на меня смотрит что-то со всех сторон. Потихоньку с шага я перешел на бег. Бежал в неизвестном направлении. Мне было все равно. Главное куда-то уйти от этого чувства. И тут я наткнулся на странную картину. Впереди меня была опушка, на которой вокруг костра было несколько старух. Сначала я подумал, за грибами, наверное, ходили, но вид у них был странный, они были какими-то растрепанными, торчащими волосами, одежда висела на них лохмотьями, а лиц не было видно. Сначала я думал, подойти поближе, но тут они обернулись. Меня сковал страх, так как вместо глаз у них были темные провалы, из которых поблескивал недобрый огонь. Не скажу, сколько мы так смотрели друг на друга, но тут одна из старух подняла голову к небу и протяжно завыла. А этого боя спала от спинения, и я побежал. Оказалось, что удалось найти знакомую тропу, но тут я почувствовал, что за мной кто-то бежит. Я повернулся, и это были те старухи, но они шли спокойно, а я бежал. И все равно они меня догоняли. Как будто они летели, или типа того. Казалось, что вообще не касались земли. И тут начался ливень. Силы начали потихоньку оставлять меня. Как вдруг я вылетел как краю не Вдали показался знакомый фонарь нашего поселка. Из последних сил я добежал до дома, где меня встретила перепуганная бабушка. Когда я рассказал ей все, она заперла дверь и перекрестилась. И всю ночь мне казалось, что кто-то ходил рядом с домом и стучал по окну двери. Что же это могло быть?»